О, привет, мама, что ты делаешь? Я смотрю презентацию новых айфонов и айрподсов. О, мам, это круто, купи мне новенький айфон и айрподсов. Лер, я не против, но давай сначала проверим все твои оценки, дневники и неси все свои карманные деньги, я доложу, если нужно. Хорошо, мам, я сейчас посмотрю, какие у меня оценки, принесу тебе дневник и посчитаю, сколько у меня денег. Хорошо, Лер, но если есть плохие оценки, ты ничего не получишь. Хорошо, мама, я в этой четверти хорошо училась, я пошла за дневником, а ты собирайся в магазин. Ну, ребят, я не знаю, что мне делать. Посоветуйте мне, что мне делать, потому что у меня там есть двойки все данные. Сейчас вам покажу. Лера, ты что, получила двойку? Ребят, я маме не показывала, но у меня есть двойка по письму. Ребят, пока мама пойдет в магазин, мы с вами попробуем эту двойку вытереть. О, я вспомнила! Ребята, тихо, тише будем говорить, чтобы мама не слышала. Давайте возьмем лимон, я видела, что только есть такой лайфхак с лимоном, что терешь, терешь, а двойка смывается. Давайте это купим. Лена, давай маму вытерем как-то. Все деньги твои карманные? Исю еще 7 Ладно, вот еще. Но тут на 12 телефон не хватит. И еще и арбуется? Лера, у тебя очень мало денег, а где остальные твои деньги? У меня были очень хорошие оценки. Ты же обещала, иди покупай. Я иду сейчас за телефоном и за наушниками. Но если у тебя будет хоть одна плохая оценка, ты будешь целый год мыть посуду. Договорились? Мама, договорились. Ребята, эта двойка почему-то не вытирается. Диеги, если мы напишем единичку, то там будет отли... видно, что она отличается. А мы можем написать единичку и покрасить ее Красным фломастером. Ребята, я написала единичку. Как вы думаете? Мама не поймет, что тут была двойка. Маме все скажу. кубочками. Кто заказывал альфон? Наушнички. Конфеты я не заказывала, но все равно спасибо просто. Да, это круто. Теперь я смогу свой XS поменять на новенький 12. Я давно вот это такие прикольные наушнички. Это была просто моя мечта. Так круто прячется в чухочек. Тут твои оценки. Я твои желания исполнила, а оценки я так и не видела. У меня хорошие оценки. Набери, там все хорошо. Хорошо. Вот увидишь, девочки, 12, 10. Это тоже 12, просто они пишут словами. Понятно? А это кажется, 12. что ты от меня что-то скрываешь. Я ничего не скрываю. Смотрите, у меня самые хорошие оценки. Тут еще у меня Завыч переверял. Еще Данику, да? Лера получила двойку. Лера, это правда? Ты у меня больше ничего не получишь.